вечер, день, ночь, не знаю, что у вас там, тема сегодняшнего расклада мысли, чувства друг к другу и развитие наших отношений в ближайшем будущем. Первое, второе, третье,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 и что-то общее для вас может здесь и проиграться. Если это ваше, то смотрим, если это не ваше совсем, то mm -hmm. если смысл смотреть, решайте сами для себя вы. Возможно, может развитие похоже, может еще что-то. Поэтому, дорогие мои, чисто на вашу интуицию, чисто на ваш какой-то разум, я надеюсь. Поэтому давайте. Погнали. Здравствуйте. Кто у нас загадал, загадал, загадал?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 Возможно, какие-то существуют препятствия, либо проблемы, либо обстоятельства, которые как-то не очень вот приятно к осознанию и чувствунию. Вот давайте вот какой-то такой момент. Есть какое-то «но» в жизни, дамы-мадамы, здесь. Возможно, да, связано с детьми, с домом, с деньгами, с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 Четко рассказывает, как что надо и как что не надо. Поэтому давайте дальше. <coughs> так, что-что что дальше. Давайте: развитие отношений ближайшее. Короче, чаш, солнце. Туз жезл. А что страдать? <смех> <мам>, все хорошо. <смех> все хорошо. О чем здесь? Вот так, в ближайшем будущем. А, беспокойство.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 Также можно э, еще считать именно таким образом. Выборы здесь будут сделаны. Если они не сделаны, поверь, человек сделает. Человек это покажет, либо расскажет, либо как-то даст знать, либо даже своими поступками вам это доказывать будет. Либо просто своим поступком покажет, как он вас там любит, не любит и тому подобное. Здесь все станет ясным. в ближайшее время, если были непонятные даже отношения. Но здесь, я бы сказала, больше, конечно, развития в хорошем росте, нежели в плохом.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 Прожили тот момент, что с милом и в врач шалаше. Давайте так, оба причем. Ну, женщина в особенности. Мужчина может и романтичным быть, потому что все-таки какой-то любви ласки не хватать. Да, поэтому здесь больше, конечно же, отклоняться надо именно идти, от какого рода здесь отношения.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 Какое-то некое разочарование по поводу этого молодого человека и какая-то вот всякая такая вот не хочется», «не нравится», ну, вот как-то так. Ну, возможно, просто какая-то раздробленность именно в паре, но пара есть, либо как бывшие, но также остались тогда оба при своем мнении, прям сразу говорю.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 Аэрофант, восьмерка пентаклей, Троечка пентаклей. <свист> <свист> <свист> так, так, аэрофант, восьмерка, тройка, страшный суд, маг и другого наш Здесь как все своим чередом будет. Ну тут, вот конечно, страшный суд. Давайте страшный суд немножечко И это. Дайте подумать, каждый будет развиваться в своей стезе, понятно, понятно, дорогие мои.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 То есть, смотрите, если здесь бывшие, я не думаю, если бывший и объявился, бывший так и ерундить и будет дальше объявляться. То есть вот здесь я прям сразу говорю, если какой-то человек вот вам вот все, все пришел тому подобное, ну вдруг мало ли, то человек так и будет ерундить, так и будет вот хочется мне намы сказать, но не буду говорить, потому что матово.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 То есть, если вы хотите как-то заключить какие-то между друг другом соглашения, вперед с песней, Но нужны какие-то действия будут. Дорогие мои, если кто-то ерундит, вот я прям сразу говорю, увидела. Король в семерку мечей, четверку пентак. Если ерундит, дальше будет, будем ерундить вместе. Все. Ерундить, ерундить будете, потом будете пообщаетесь, а потом будете как-то, возможно, что-то будете тайны обсуждать. Поэтому вот какая-то ерунда, кстати, тайная будет.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 Вот. Более какая-то туманная, я бы сказала, позиция, но одновременно более понятная, наверное, для меня лично. <свят> ну, здесь какая-то яркая вспышка будет. Будет яркая вспышка, но кто-то либо останется такой ерундить, и вы это поймете, либо кто-то... Реально тут признание в любви, признание в том, что ты, смысл, все дела.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 Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас фиолетовый вариант? Давайте, что? Что, что, что, что, что, что, что, ага. Мысли, чувства друг к другу и развитие ваших отношений в Давайте, мысли его, они. Мысли, чувства его, к они. Мысли о нем у нее И чувства у нее к ним. И... Так ну, Хрен с ним <с> Перевернутый, так перевернутый Перевернутый, я не читаю, сразу говорю Ну, пускай так стоит Повершный Причем, собственно, нет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 И начало чего-то. Поэтому, возможно, какие-то периоды, возможно, какая-то сложная ситуация, возможно, ожидает, либо будет. Либо, правда, какие-то поездки и на двоих. -то. Тут здесь у нас рыцарей, как колесница. Почему бы, собственно, нету? Кто-то здесь очень сильно парится. Парится здесь женщина больше, чем мужчина. Вот. Я просто с вас говорю. Вот. Ой, по поводу денежка, Я говорю, здесь вот, здесь как все вот как на ладони.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 Если каждый будет заниматься какими-то своими вещами, своими вопросами, своими запросами, возможно, просто не ссылаясь друг на друга, а? не требуя чего-то друг от друга взамен. Вот как-то здесь вот как-то немножко как порознь, либо немножечко такое времяпрепровождение больше спокойного характера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 Я отпишусь позже Поэтому колокольчик дзинзу тоже не забываю Поэтому желаю вам всего самого лучшего И пока-пока